уже 40 41 человек это хорошо здравствуйте татьяна татьяна анжелика ираида гала наталья наталья ох здравствуйте дорогие мои друзья что же как мы с вами собирались сегодня видите успел я хотя сегодня день был ох какой нелегкий как у нас звук есть Самое главное да Здравствуйте, дядя Витя Белая волчица, Ксения Приятно вас видеть, слышать Доброй ночи Звук нормальный, это хорошо Это хорошо Ну, у нас сегодня такой Чем-то знаменательный Замечательный день В который мы должны Как бы намерение с вами поработать с намерением потому что сегодня день так сказать ключевой когда э, может быть выбран ну сценарий путь если мы сумеем с вами ну в чем-то подтолкнуть вот это вот своим намерением чтобы Время вышло именно на тот, так сказать, благоприятную лыжню. А мы должны эту лыжню проложить с вами, чтобы ход, ход времени, ход истории пошел по благоприятному для нас варианту. Да, вот сейчас люди немножко соберутся. Сегодня я, ну так не, не это, умудрился не опоздать, хотя сегодня день был вообще... Знаете, просто сумасшедшим То есть, вот, э, как бывает, объявишь что-то такое важное Сразу, как говорится, матрица начинает ставить какие препятствия неимоверные И сегодня мне поступило такое количество угроз, проклятий Вы не представляете, вот на почту, на телефон Кошмар, вот просто кошмар Я думаю, ну вы, ну вы, блин, даете Подумал, я просто э, Прямо как с цепи сорвались То есть, значит, мы с вами на правильном пути Стоим, знаете Что Действительно, вроде кажется, какая ерунда Там, намерение Но нет, нет А так как объявишь, объявишь это Все, пиши, пропало Пошло, поехало, что там, что мне так Только не пожелали Я думаю, опа, припарочка такая но ну, мы с вами не боимся и даже даже это что ни в коем случае ни в коем случае не смей не смейка никаких намерений а тем более чтобы люди какое-то намерение высказывали иначе все как говорится там, утрамбуем тебя какие-то только там что ты там и усохнешь что ты там провалишься разорвет тебя думаю, о, о ребята взялись то есть Смотрят, и как я понимаю, и сейчас вот среди нас 435 человек Вот в том-то и дело, что объявленной медитацией собирается вот эта вот и чернота, друзья мои Но мы с вами вообще никого не боимся, а тем более всякую эту морозоту. И запросто вот у всей этой дряни, которая пытается на нас повлиять, мы отнимем и удачу и силы, и здоровье И возьмем это все И вот в кулак И отдадим это тем Кто в этом действительно нуждается Несчастным существам И людям, которые находятся в тяжелом Жизненном В жизненных ситуациях Поэтому ничего, друзья мои, не боимся И, и работаем Работаем Ну, кроме плохих, так сказать Плохих новостей Было много хороших То есть, знаете много хороших людей э -э э С радостью восприняли этот момент Сами понимаете э Вообще во многих то есть Сейчас э вместе с нами Будут работать э Даже я бы сказал И все континенты Этого, этого нашего Такого небольшого э И хрупкого мира Даже в Антарктиде Там там есть один человек, который Тоже, несмотря на то, что там Со связью швах Но он, как говорится, находится на другой связи И в этот момент он Выйдет и Вот этим льдам Прокричит Намерение, какое мы С вами Да, друзья мои, видите Доброй ночи, всем привет Сейчас Наш с вами, знаете, так сказать, уже вам известный шаман-кузнец Который сейчас временно скрывается в Перу Он даже вот составил нам такое намерение, речь такую Я вам ее сейчас прочту, а вы уж смотрите Потому что у каждого намерение может быть свое На самом деле свое больше даже это не слова, а как бы мысли формы, ваше пожелание, что вы хотите, чтобы, ну, так сказать, вектор движения нашего развития, вот этой вот нашей в чем-то убогой цивилизации пошло вот именно туда. Вот сейчас столкнуть его в тот момент, когда есть переломный, достаточно, ну, действительно толчка некоторых людей, может быть, небольшого количества в мировом масштабе, вот там, когда это там где-то там тысячи тысячи человек может полторы тысячи человек сделают это значит вот намерение которое нам прислал замечательный шаман-кузнец из Перу я сын либо дочь матери земли Правом свободного человека данным мне при рождении заявляю. Матрица старого мира, несущая страх, боль и страдания, должна немедленно прекратить свое существование. И теперь, здесь и сейчас, пусть родится новый мир, направленный на созидание, любовь и благополучие всего живого. Да будет так, я русь. Замечательные слова, с которыми я вполне согласен. Коротко, емко и ну достаточно достаточно хорошо я ä, тоже одобряю такое намерение Итак сегодня мы этим мы займемся друзья мои как только можно вот тут мне ä, гончар почему-то пишет про стрим что я забыл, нет, дорогой гончарушка, <смех> я уже вот тут 7 минут как веду стрим, поэтому забыл, не забыл, как я мог, мог забыть, несмотря на все препоны, на все, как говорится, проклятия это, этих э, как его, паразитов, которые тоже не дремлят. Сейчас они, наверное, сядут и будут тоже, знаете, напыжиться и наоборот скажут в противовес, что как бы мы будем это чтобы все оставалось по-старому и чтобы паразиты здесь как говорится процветали как и во все эти века ну друзья мои посмотрим посмотрим плохо слышно вот кому-то чувствуя ну и так я тут вот с микрофоном сижу как этот это, этот сейчас вот гончарушки отвечу скажу напишу не забыл так не забыл сейчас мне даже не пишется ничего не за был а что-то не пишется. Так, друзья мои ну что а, да да друзья мои доброго времени суток якутия белгород видите сейчас такие а, текст шамана хорош повторите пожалуйста татария ну вот видите уже уже нас целое войско свечу зажечь пер якутия киев Сибиряки, Братск, Ставрополь. Ну вот видите, какая, как, как замечательно. Нижний Новгород. Великолепно. Кавказ, Московия, Тульская область, Уфа, Красноярск. Великолепно. Иван Иванов, Урал, Московская область. Великолепно. Друзья мои. Ну что же, что же. Э, время. Значит, сейчас у нас как раз 0 минут, но дело в том, что, это... Дело в том, что можно это, это намерение высказывать не то, что в один раз, а есть у вас возможность с этого момента как бы делайте это. Можно с энергией, можно просто словами, как вы умеете. Челов... Люди, которые как бы понимают с энергией, лучше накачать вот это намерение. То есть вот взять, к примеру, шарик между руками. Вдохнуть силу земли ногами и вот сделать вот этот шар энергии. Накачать его энергией земли и энергией неба. Прямо вот через руки. Вдох. И вот сюда. И на выдохе нисходящий поток сюда. Вот, насытить этот шар энергии и вложить в него вот это намерение. Что вы хотите, чтобы этот мир перестал быть паразитическим. Чтобы он стал для нас всех людей чувствующих, видящих. Чтобы, чтобы он стал новым. Чтобы вот эта дрянь, вот эта вот шелуха вся Начала с него слетать, спадать, растворяться Чтобы Вселенная, сила неба помогла нам Сила земли очистить вот это Чтобы земля переболела То есть вот это вот то, что было Это можно воспринимать тоже в чем-то как болезнь Когда она, знаете, вот давит и давит Вот это вот, стираем этот под, эта температура и все остальное А мы берем и идем вперед Вот мы хотим, чтобы земля переболела чтобы вектор движения стал другой Пусть, пусть это, знаете, телега еще, еще не смазаны колеса И мы там как бы упремся в него И как вот сколько нас там, 1380 человек И плюс еще люди работают сейчас Несколько, так сказать, таких мистических, магических орденов Работают вместе с нами Проводят не, некоторые обряды на всех континентах Абсолютно на всех континентах этой земли и вот вы, друзья мои, каждый делает в чем-то свое намерение, но оно у нас общее, мы хотим перемен. Даже ну, на разных языках это, это разное намерение, но вот понимание, что вектор, вот это вот телегу старую, старую надо повернуть, повернуть вот с одного пути на другой. Гончар нам с вами говорил, что есть 30 вариантов временных, так сказать, вот этих временных дорог из них. Три хороших, 27, не очень хороших. но нам надо, значит, вот эти три хороших. Ну, хотя бы одна хорошая. Нам, зачем нам три? Ну, вот 27 мы должны повернуть вот это вот, закрыть, как, как это, на железной дороге. Стрелку перевести, упереться, вот на, у нас 1500 человек упереться, и, и этот, как этот семафор повернуть. Всего лишь своим намерением. Ну, и так, друзья мои, вот вам понравился, значит, вот намерение, которое нам прислал шаман Кузнец из из Перу, который тоже там скрывается вот, <свят> вот путинских псов, которые следят за ним тоже. Ну и за нами сейчас следят тоже здесь. Есть среди нас <свят> шпионы кардинала, как говорится. <свят> ну и хорошо. Пусть знают. Пусть смотрят наши наши программы. И, может быть, как говорится, это <свят> сегодня ночью на стол этому Карлуши ляжет. Записка, что, как говорится, некий мистик И еще 1587 человек Тут свое намерение выражать Что типа против нас, против настоящих паразитов Как говорится, этих таких, как это, проштампованных То есть у каждого у них, я не знаю, на сердце, наверное, печать стоит такая там Паразит первой категории, высшей категории сложности Ну, на, намерение, значит, шамана-кузнеца я, сын, дочь, матери, земли, правом свободного человека, данным мне при рождении, заявляю Матрица старого мира, несущая страх, боль и страдания, должна немедленно прекратить свое существование И теперь, здесь и сейчас, пусть родится парадигма нового мира, ну или вектор нового мира Направленная на создание, любовь и благополучие всего живого Да будет так, я Русь Вот и все То есть мы не только на нашу многострадальную страну а я бы сказал, нам нужно весь мир как-то подпереть нашу эту матушку землю нашими, может быть, слабенькими плечиками, подтолкнуть, чтобы, знаете, ну, как-то <правиться> выправиться. Но три часа слушаю боевую славянскую музыку с намерением выбрать. Светлый путь Ну вот видите, даже вот такое То есть ваше намерение, оно может быть Вот сейчас там можно символично это сделать Можно э -э Ну я еще буду произносить Не волнуйтесь, вот это, это намерение Мы еще произнесем Можно вот энергии, как вот мы сделали этот шар А потом вложили в него Вот эту мысль, мысль или словами А потом как бы отпустили пустили его во Вселенную Либо просто Вот, вот выйдите, я не знаю, на улицу на балкон или у себя дома, неважно где, кто работает с какими-то стихиями, кто любит там ветер, огонь, пусть зажжет свечу и на этом огне, на этот огонь скажет, с поддержкой различных сил, мы все, может быть, разные у нас там вероисповедания, там мусульмане, христиане есть там, буддисты, еще какие-то шаманские верования, неважно, неважно, каким богам вы молитесь, Зато вы можете, вы понимаете, что невозможно больше жить вот в этом Надо столкнуть вот эту вот телегу именно в том направлении Об этом, как говорится, нам сказал наш гончар Об этом говорил и шаман-воин Об этом видите шаман-кузнец И еще очень много людей замечательных, которые... Которые тоже переживают Много нас на самом деле Много Больше, чем этих паразитов Но так, знаете, действительно Часто вот Как бы действительно Капля вот этого дерьма Может, может испортить такой великолепный мир И вот нам надо эту Как бы капельку этого отцедить И отправить ее во вселенную чтобы она уж там как-то Растворилась Где-нибудь Где-нибудь Далеко так что, друзья мои, кто как может, кто, кто умеет, кто с бубным, кто со свечой, кто, как говорится, может быть, какой-то там своей еще молитвой, пожеланием э, добавит это в себя. И не то, что вот сейчас вот мы там с вами что-то выражаем, а мы э, целый день можем выражать это, и не один день. То есть, таким образом мы даем вот это вот время, понятие гибкое. Даже то, тот, кто будет смотреть записи, это, это не значит, что он типа опоздал и все. Поезд ушел чух чух там нет вот, вот это вот каждый вот свою капельку капельку добавляет вот свое намерение внутри себя даже если вы скажете вот простые слова простые слова давайте еще раз я медленно и спокойно произнесу наше с вами намерение и просто скажем я сын либо дочь матери земли правом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 Я Русь. Так что, друзья мои, вот это намерение, которое мы даем по всему. И вот как, как бы стало даже, знаете, как-то по-другому зазвенело все в чем-то. По-другому пошло почувствовать вот эту вот силу. Силу намерения своего, поверить в свою душу. Вот самое главное, вы думаете, а что я могу? Мы все там разные люди, у кого-то, кто-то может уже и, и возраст, и, и здоровье не то. И там где-то, знаете, уже там поплевывают на это, говорят, да, что-то уже старый, там, ни на что не способен. молодым дорогу надо дать. Согласен, и молодые тоже. А молодым говорят, а вы еще молоды, вы, вы ничего не можете. Нужен опыт. Надо. Надо понимать, что в каждом из вас душа, мощная, сильная. Вот этот бриллиант души, который находится в центре груди, на этих вот на этих двух нитях потоков энергии земли, красной, мощной, сильной, энергии неба. И вот этот вот бриллиант, прямо дыханием очистите его, почувствуйте свою душу. На самом деле не разум свой, разум это замечательная вещь, надо его беречь, развивать. Но именно душу свою Почувствуйте вот этот бриллиант внутри Ощутите, смойте с него Вот эта вот пыль и грязь Которая накопилась от этого мира Вот это вот бессилие свое Которое ну, мешает Почувствовать, что вы Можете быть творцами А творец как делает Не обязательно, да, надо хорошо уметь делать что-то руками Но вначале Мы создаем Намерение и отправляем его. И оно начинает действовать. Начинают энергии складываться, обстоятельства. И не только наши. А наши энергии как бы подпитываются. Вот энергии этого мира. Потому что земле тоже надоела это ерунда. Слишком много вот этой дряни. Слишком много. Земля отравлена. Поэтому мы даем это намерение и продвигаем его вперед. Хорошо, друзья мои. Давайте... Еще раз, намерение, конечно, я напечатаю ну, в комментариях, так что его вы можете повторять не только вот сейчас, а проснетесь там с утра и тоже выйдете, выйдете, посмотрите на рассвет, на горизонт, не обязательно ночью кто-то скажет, ночью хорошие дела не делаются, и ночью хорошие дела делаются, и днем они делаются. Ночью просто, знаете, бывает, затихает мысленный этот фон, и легче. Поэтому многие Мастера работают Ночью, чтобы было эффективнее Только всего. Потому что И ночь, и день это Обязательно. Так, Итак, давайте, друзья мои Опять же, вот это намерение Простое, свободное намерение Которое мы хотим Произнести. И скажем Я, сын Либо дочь, матери Земли, правом, свободного Человека, данным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 уже не первый раз читаю намерение кто-то. <смех> кто-то. Можно в позитивного шмеля превратиться и слетать в Кремль. Ну, попробуйте, а что? Многие пробуют. Люди талантливые. Бывают им дают там по шапке, потому что бывают. Но бывают, они там тоже успевают что-то такое сделать. А как вы поймете, можете вы что-то или не можете? А попробуйте сделать, работайте. Работайте своим намерением, тренируйте свою душу Осознавайте, что вы, ну, как говорится, не просто куски мяса, а чистая энергия А, а для чистой энергии разве есть препятствия? Ну, попробуйте, оцените свои силы Слетайте в бункер и пфф, пфф, дайте, как говорится, этому коротышке, там, этого, как это называется-то, леща Попробуйте попробуйте. Всыпят вам Могут запросто такого, такого надавать Что будете потом Неделю, как говорится С кровати можете не встать Может, может Но зато какой опыт Какой опыт вы приобретете Поэтому, друзья мои Так, что же, что же у нас Да будет так И так будет Намерение читаю в настоящем Времени уже сейчас Да, друзья мои, так так и, так и работаем Так и работаем Потому что сейчас, именно сейчас По В общем-то по всему миру, по всем континентам Потому что э, Несколько Магических орденов Ну это, э, так сказать э, так, так называется Но на самом деле это Группа таких Мистиков, которые э, Работает по всем континентам и тоже принимает в этом участие. Здесь, в России, очень много талантливых людей, которые работают отдельно, и сейчас они как-то объединяются. Эта работа ведется. Некоторые чуть не круглосуточно, знаете, там, ну, достаточно... Тяжело, тяжело и получают, как говорится, и обратную реакцию Потому что есть противодействие Не надо думать, что там прямо эти паразиты вам лапки сложили Нет, у них планы на эту землю очень серьезные И знаете, многие вот эти... Часто мы слышим, что все там, космические корабли пришли И сейчас все, а мы здесь сидим на диванах И нормально себя чувствуем В чем-то это, знаете, убаюкивают нас Убаюкивают И вот перед этим... Очень и мне тут много звонков было И всяких, что нет, сейчас не время, еще не время Знаете, вот все время отвлекали внимание разные Вот давайте сейчас мы подумаем о добре О том, что, значит, мы полюбим лучше этих паразитов Замечательно вот эти такие слова, такие, знаете, убаюкивающие там все И многих талантливых людей там в это время пригасили, свели с пути Чтобы, это все ерунда все ерунда, слушайте меня Будем, как говорится, мы тут благостные песни петь Вот что мы, мы будем сидеть или ля, ля травить Ну, друзья мои, ну, паразиты не дремлют я, я вам уже не раз говорил, что паразитов здесь тоже, как говорится, как грязи Нас может это спугать? Нет Поэтому мы вот так вот, как говорится, кто, кто где? Кто Сейчас один замечательный человек в Антарктиде кричит эти слова в это звездное небо над собой. Ну и где? И, и здесь у нас, и в Европе, и в Сибири, и даже и в Китае, и в Южной Америке, и, и в США, и в Канаде. Очень, очень много, то есть везде, и в Мексике. Действительно, сейчас мы Мы работаем таким образом. И еще раз, друзья, говорю, что это не значит, что вот только сейчас, если кто-то опоздал, к примеру, что-то такое не произнес, и значит все. Нет, это, ну, как говорится, начиная с сегодняшнего дня и дальше, до, до этого Нового года вполне мы можем работать и энергией нашей подталкивать вот ход событий туда, куда мы хотим волей своим намерением, кто как, кто обладает какими-то знаниями своими, уже наработанными энергиями, силы стихий, силы каких-то там, если вы знаете какие-то мантры, заклинания, там у каждого свой молитвы, продвигайте, продавливайте вот это вот это намерение. Поэтому давайте еще я, я сейчас еще разочек его повторю и скажем. Напоминаю, что это, это намерение нам, э, ну, так нормально сформулировал замечательный шаман-кузнец, который сейчас находится в Южной Америке. Далеко от родины, очень скучает. Так и скажем, я сын, либо дочь матери земли, правом свободного человека, данным мне при рождении, заявляю.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 когда сохраню вот этот эту нашу встречу этот стрим напишу в комментариях вверху прикреплю чтобы мы как говорится могли еще раз повторять это все и работать так что Ах, мистик, ему защиту поставили, покрыты иголками. А, вы попробовали леща ему дать? Ну а что, и зад у него иголками покрыты. Пендаль вы пишите? Что вам там? Только леща, шо, шо, вы люди талантливые. Ну я не знаю там, какие там это в детстве, что там, знали, как его. Щелбан, фофан, саечку. Ух, карлик, сайчку за испуг. Потом, что, что у нас было еще? Саечка за невежливость. Если вы после этого спасибо не скажете. Саечка за невежливость. Все просто. Просто, друзья мои. Так. Ладно, друзья мои. Хорошо. Вот мы с вами намерение хорошее. Еще раз повторим. Уже мы с вами четыре раза еще. Вот сейчас напоследок. Вот видите, кто... С, с мантрами, к которым мы привыкли, вот этот звук вселенной, а ум точно вот это вот хорошая такая общая. Так, друзья мои. Так, видите, много паразиты сами сгинут. Ну, сами не сгинут. Но если их, как говорится, подталкивать все время, не, как говорится, не жалея сил, подталкивать, как говорится, пин пиндалей выписывать, это да. Это да, друзья мои. Поэтому. Ох, какие слова повторите, пожалуйста, костер разводил 4 часа утра. Ну, сейчас еще. Вот видите, энергию. Энергию, шары свои. Вот эти Киров, Грузия, Крым, это Кемеровская область, песни. Угу. Да. Так. Ну, хорошо, друзья мои. Давайте сейчас еще разочек повторю это намерение чтобы мы активировали, а потом пойду в лес на место силы и тоже, как говорится, проведу вот этот вот обряд, как, как это возможно, как, как я умею, чтобы, ну, еще энергии, энергии земли, энергии вот этих вот духов лесных зарядить и тоже отправить его туда. Ну, и каждый из вас уже... Самостоятельно, как, как может И посмотрим Хватит ли у нас силы сдвинуть эту э, Телегу туда, куда нам нужно Хорошо Вот наше намерение И скажем с вами Я Сын, либо дочь Матери земли Правом свободного человека Данным мне при рождении Заявляю Матрица старого мира Несущая страх, боль страдания должна немедленно Прекратить свое существование И теперь здесь и сейчас Пусть родится Вектор парадигмы нового мира Направленная на созидание Любовь и благополучие всего живого Да будет так Я Русь Вот друзья мои Надеюсь Мы с вами сегодня Вот мощью 2000 2000 369 человек Которые сейчас И еще те, кто не смотрит этот стрим Но будут делать там После в записи Те, те у кого нет, не было связи Но они тоже знают Эти в разных концах этого мира Которые находятся и в горах И в лесу И даже в Антарктиде Где не очень хорошо Конечно, нету, нету может быть, интернета невозможно вот Участвовать в прямом эфире Но все они сейчас работают И вот это намерение Очищает нашу землю Насколько это возможно Во всяком случае мы с вами Начинаем что-то делать И я думаю не остановимся Пока ситуация не начнет меняться Все дорогие мои На сегодня закончим Закончим здесь, но наши наши души, вот эти бриллианты, кристаллы наших душ Почувствуют себе силу творцов И пойдем, пойдем вперед И еще увидим, мы или наши дети увидят Что этот мир станет не такой помойкой, в которую его превратили вот эти паразиты но паразитов на свалку. Все, друзья мои, пока.